О приложении святителю Спиридоне, Великий угодничих Христов и преславный человек Ворчи, предстояние небеси престолу Божию свинья ангел, призри милостивым стоящие здесь люди и просящие сильные твоя помощи, умоли благосердие человека людца Бога, да не судит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей и спроси нам у Христа и Бога нашего, мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное земли всем всякое изобилие и благоденствие, и да не зло обратим, благая, даруемая нам от щедрого Бога, но слава Его и в прославление Твоего заступления, избавив всех, верою несумненную к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех домлений Пастех помощник, но покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевожь, плавающим кормчей, Изгадатость всем крепкие помощи твоя, требующим всякое по спасение полезная. Я твоими молитвами, наставляями, соблюдаеми, достигнем вечного покоя, и губно с тобою прославить Бога, вруиться в славе Богу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пристав и во